Долго мы с вами двигались от земли к воде, прошли весь уровень подсознания, самый тяжелый на самом деле период, потому что в большей степени мы эти стихии ощущаем, что называется, шкурой. Да? Близко, очень близко к телу, очень близко к собственному восприятию, да? поэтому нам эти стихии всегда значительно ближе, но есть то, что ими управляет. И Воздух, в который мы сейчас с вами войдем, он будет последней стихией, которая вам уравновесит все, все ощущения, которая введет их в состояние равновесия. И с этого момента, особенно когда мы дойдем до верхов, до креста стихий, мы будем нарабатывать себе качество равновесия стихий в сознании. Таким образом, что усиление или уменьшение одной стихии будет моментально включает в себе перерасчет состояния всех остальных это состояние сознания которое в магии называется состоянием внутренней пустоты собственно говоря которого мы добиваемся всегда при а, работе с любыми магическими системами это базовое состояние для мага состояние внутренней пустоты как базовое состояние я есть для нас нужно как для человека то базовое сознание для мага это состояние креста стихий к этому мы с вами идем последняя стихия, с которой мы с вами познакомимся, которая включит механизм регуляции, это будет стихия воздуха. Вот интересно устроено человеческое сознание, Симеричная структура тел а, таким образом включает в себя стихийную силу, что три основные стихии падают на уровень подсознания, и только лишь одна на уровень социального сознания, а, при этом мы знаем, что ментальное тело, которое имеет отношение к стихии воздуха, оно управляет астральным, то в свою очередь управляет эфирным, эфирное в свою очередь управляет физическим. То есть имеет информационную компоненту больше, чем нижнее, и такое преобладание позволяет включать управляющие функции. Значит, соответственно, следуя этой логике воздух является управляющим по отношению ко всем остальным стихиям. Но как такое же может быть, если мы говорим все уже о равновесии стихий, что стихии в идеале должны быть равновесны? Так оно и есть, только на внешнем круге взаимодействия стихий, только лишь на внешнем круге. Как только стихийная сила получает трансформацию в этом мире через первоосновы, свет, тьма, порядок и хаос, она приобретает функции неравновесия и наступают если на первом круге стихии находились в состоянии конфликта, причем природного конфликта, то на втором уровне это состояние конфликта переходит в состояние вражды. Состояние конфликта от состояния вражды, разница в нем заключается в том, что конфликт, он может быть ничем не объясним логически, но вражда всегда уже объяснима. Вражды всегда есть обоснованиях. Да? Причем обоснование чисто ментальное. Что уж говорить о стихиях, которые прелом, преломившись через первоосновы традиция свободы, добро и зло попадают в мир реальный, в мир первого внимания, выраженный первоосновами жизнь, смерть, любовь и ненависть, ограниченный внутренним кругом бытия. А принцип вражды начинает руководить бытием. Религии враждуют друг с другом, мужчины враждуют с женщинами, конкуренты враждуют с конкурентами и так далее. Вся наша жизнь здесь выражается в виде закономерной, обусловленной, логически определенной борьбы, принцип и смысл которой лежит в изначальном конфликте стихий. При этом конфликт стихий это не вражда, это лишь природная потребность взаимоусиления и взаимопоглощения. Но изменившись информационно, изменившись через будхиальный слой, изменившись через сферу ценностей и убеждений, оно, они стану, оно, этот конфликт становится не только а, управляемым, но и а, подверженным определенной манипуляции. Когда мы с вами работаем со стихиями в чистом виде, мы с вами имеем возможность эту манипуляцию и враждебность искусственную, естественную, созданную на эгрегориальном уровне из своего сознания и исключить. Работая со стихиями в чистом виде, мы не будем иметь потребность получать информацию с пространства отмана, пространства сделанному для людей. Мы выходим через крест стихии в надотманное пространство, где существует, потребности и разумы сил более высокого порядка, не всегда связанные с миром человеческим. Когда мы говорим о магии, о состоянии внутренней пустоты, она как раз и подразумевает, что сознание мага беспрепятственно, во-первых, А выходит на этот уровень, Б не зависит от него. То есть сознание ⁇ Пустой сосуд ⁇ не обладает навыком привыкания. Оно обладает навыком устойчивости. Но вернемся все-таки к воздуху, потому что до креста стихии нам еще достаточно далеко, но свет в конце тоннеля, мы должны видеть, к чему идем. Ни в коем случае про него не забывать. Воздух обладает принципом управления только лишь, когда он приламывается, когда он входит именно в чистом виде в человеческое сознание. А это происходит а, в лучшем случае только на втором круге. А вообще, в большинстве случаев, только лишь на уровне внутреннего круга. Воздействуя напрямую жизнь человека, воздух приобретает функции управления. Так порядок управляет жизнью человека, традиция управляет жизнью человека, и в зависимости от этого управления, он формирует в себе принципы добра и зла, он формирует в себе принципы любви и ненависти, исходя из давления воздуха. Я пока все понятно объясняю. Да? Таким образом, воздух. Главный только лишь в сознании человека. И пока человек имеет человеческое, человеческую структуру сознания, то есть ментальное тело у него давлеет над всеми остальными, по этому же самому принципу воздух будет давлять над всеми остальными. Если мы хотим иметь просто успешную человеческую жизнь, мы должны так и оставить. Но если, то есть не подниматься выше ментала, развивать только свой ментал, а все остальное не развивать. Магическая трансформация сознания подразумевает, что мы будем развивать все остальное, в том числе и каузальное тело, делать его управляемым и будхиальное тело, делать его управляемым для того, чтобы добиться устойчивого состояния креста стихий. И в этом состоянии воздух уже не является главным. Но переход из состояния обычного инерционного движения, которое обусловлено на воде, к развитию своего собственной индивидуальности, которое обусловлено на ментале, может быть достигнуто первым шагом только лишь развитием своего собственного воздуха. Для того, чтобы ментальное тело развивалось самостоятельно, а не под воздействием воды инерционного движения, не под воздействием захватнических функций этого мира с точки зрения захвата огня, не под воздействием умаления силы Земли, а лишь только под воздействием высших слоев сознания, то есть раскрыты сахасрары и формирование креста стихий, воздух должен быть взят. Но в отличие от сознания человека, сознание мага обладает в этом качестве одной удивительной особенностью. Человеческое сознание, если оно из воды поднялось в воздух, обратно оно уже зайти не может меняется природа. Точно так же у человек, вышедший из утробы матери, из водной среды, попадая в среду воздушную, обратно уже не зайдет. И в воде он уже жить не будет, легкие не приспособлены. Сделав первый вздох воздухом, обратно не войти. Но магическое сознание способно переходить из одной стихии в другую, из другой в третью и обратно, потому что существует не на уровне внутреннего круга жизнь, смерть, любовь, ненависть, а поднимается на уровень выше, то есть как минимум за пределы круга внутреннего, на уровень близкий к первичным стихиям, на уровень свет, тьма, порядок и хаос. Свет, тьма и порядок и хаос это а, структуры, которые в любом магическом сознании должны быть проявлены обязательно, предполагают, предполагая в будущем окрас своей собственной магии Ничего личного, просто каждый должен заниматься своим делом. Но для всех правило одинаковое, любая магия начинается с полного раскрытия ментального тела, любая. любая школа вам об этом скажет, любое направление традиционное или не очень вам об этом скажет, поэтому воздух должен быть взят и равноправен, равнозначен любым другим стихиям. Опускаясь в человеческий мир, в социальный мир, воздух должен получить право управления всем остальным. Но поднимаясь над человеческими, в надчеловеческий мир, вопрос работы с силами, с богами, с рунами, с магическими инструментариями, там в этом состоянии воздух ни в коем случае не является хозяином. Вот это вот уловите. Да? И умение перес, перес, быстро переходить из состояния воздуха в состояние воды, из состояния воды в состояние воздуха и подниматься выше, залог того, что вы не будете залипать на человеческих интересах, с одной стороны, а с другой стороны, в человеческом мире ваше существование все-таки продолжится. Вам не нужно будет становиться анахаретом, который уходит от людей, аскетом, который умершляет свою плоть ради приобретения знания. Все можно получать, продолжая человеческую жизнь. Только лишь надо об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 что в воде не услышишь, что в инерционной среде не услышишь, но можно услышать только индивидуально. Как вот некие подсказки этого мира. Включил телевизор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 специально делался так, чтобы не слышать не только собеседника, но даже свои собственные мысли. И в этот момент ну люди как-то там беседуют к уху друг друга, прижавшись да, и, и выдавая такие децибелы, которые можно только в это ухо и услышать. Но вдруг поезд стал все, вот в этот момент, да, а он продолжает в ухо коллеги эти децибелы выдавать. вырванные из контекста фразы всегда стопроцентно является результатом ответа на твой вопрос. До да, да, смешного иногда доходит, но просто в точку попадает.